Мы говорим ВПЧ, как будто это НЛП. На врачей действует одинаково. Более 200 штаммов вируса папилломы известно науке на сегодняшний день. Мы все носители вируса папилломы человека. Эффект от далеко не сто Что делать-то женщинам? Ходить туда, стать. Это. Но это будет тогда действительно эффективно, когда у нас мужчина участвует в процессе. Медицинский квест. Вирус папилломы человека на телеканале Доктор.